Здравствуйте, друзья! Повод сегодняшнего видео, как не сложно догадаться, Новый год, который мчит к нам просто с колоссальной скоростью. Осталось уже совсем немного. Предыдущий год был, к сожалению, непростым, я бы даже сказал тяжелым, по крайней мере для меня, и я думаю, к сожалению, для многих. Но, тем не менее, как писал известный мэтр поэзии, «Если звезды зажигаются, значит это кому-нибудь нужно». Это Маяковский писал, если кто не знает. Как бы там ни было, предлагаю вам вспомнить, как этот год прошел для нашего канала. Я подобрал избранные моменты и предлагаю вместе со мной освежить их в памяти. Эм, ведь каждый из вас ценил мне не просто как зритель, а как некоторый соучастник происходящего. Особенно это относится к верным моим подписчикам, которые со мной еще с основания канала, еще когда канал был сугубо по электронике. вот Давайте быстренько глянем, как это было. Да, ну нафиг, да, не, не, не. По-моему, получилось прикольно, правда? И похоже действительно на гранату. Ну, если бы еще зеленым цветом. Идем преследование Жигулей. Автомобиль ВАЗ 2105. Остановитесь. Леп Егорыч, стреляй. Стреляй, Глеб Егорыч. Вот так вот. Опять пришла. Хорошая. Хорошая. Почему не по уставу одета? Почему дубленка не уставная? Бегом. Быстро переодеваться. Пусть в новом году каждый больной выздоровит, каждый безработный найдет любимую работу, каждый одинокий найдет любовь или верного друга. А я за это выпью, чтобы это все сбылось и по отношению к вам, и по отношению ко мне. Вино. Где мой гигантский гриб? Нормально. Пусть все будет хорошо.